А кок калаши или что это не зомбака, что аж мана? Дару, дару, дару. Как жизнь? Ты здесь все лутал, я так понял, да? <Chase> я сдать 4 пришел. Даже не... Так, ты второй этаж лутал? Как тебя зовут? А -а -а. Кстати... Флешбак, чисто говорите. Так. Флешбак. Флеш. Если сыграешь. Да Мы думаем, дня. не играем. Суда. Ой ясно нормально сойдет так надо... так надо пожрать а то у меня стамины Молодец, короче до, до 52 если не жалко да когда это шкал-то будет заполняться. Что нужно жрать, что да мы уже нажрали всякой херни, шо, блядь, не помогаешь. Я его поливанул, метаболизм написано: болезни, какие у там есть. Посмотрите. Тут еще заполнение желудка естественно многое есть. Будешь болеванешь. ешь. остановки. И пить тоже так же. тогда мне тоже придется жрать и жрать ждать и ждать ждать <связывая> <связывая> как раз Серега блевал, я услышал. <связывая> <связывая> <связывая> так, а вот здесь типа полигон написано. А почему здесь нет полигона? Для где, где? Полигон. Вот на карте скам здесь написано что здесь полигон По юго-восток так надо погадить Да блин, ты чувих, ты даже штаны не снимаешь, а в штаны, что ли, Ну, серьезно Ну, анимация такая. Ну, да. А чем она вытирает жопу? Типа, рукой? Рукой... Еще понюхал А ты видел, Замят. да? Э, ты слышишь, ты нас видел, типа это в окно залез Серега, да, сначала Да. Yeah. А я yeah. смотрю, это как он Серег запрыгивает, и окошко на втором этаже открывается. Так, значит, ну давай порежем, там по-любому, наверное, встать что-то есть. Давай. Сейчас отбьем его быстренько. Пашим его хочешь? С первый раз не умер. Бывает. Еще бегут. Нет? Да, потому что они не услышали. Он белый. Бесстрашный ты парень. Пистолет есть. Какой? М1911. Он по Только он без патрон скорее Это всего. Ну и без обойма, да. Это печалька. тебя сплэшки нет? Mm -mm. обрез Обрезаюсь. а меня ничего не слышали mm -hmm. даже как всплывать то? Здесь. Ну, я, почему? я, походу, очень тяжелый. Пр... Прыгай, прыгай, прыгай, ты в текстурах не запаговался. Запрыгай! Да мы... Рюкзак, рюкзак, рюкзак, как рюкзак? А, нет. Он меня до тянет. Серьезно? Тяжело Да. Блин, тебе придется тогда вот тут-вот. Слышишь, сергей Дай попробуем. Ну-ка, сейчас Чес там у вас акулу О, сожрут. Хрис. Нахер, а тут акула есть? Да mm -hmm. это после обновления mm -hmm. акулы появились здесь. Yeah, это в открытом, скорее всего. Как всплывать, ее мое? Пробил, Удерживать? Ага. Что-то не всплывает. Тяжело. А, ты да, что я не могу выплатить ее мое. А скидывай с рюкзака что-нибудь? Ой. И че не всплываю? Ой, мое. Чуть не ну, утонул. Да, вещи все повыкидывал. Оп. тяжелый. Поход серёг понабрал там полностью голом. рептилии, бля. Но вам надо дойти вот сюда. Так, сейчас скину рюкзак. Как, -как там наруч. Вот, вот до сюда надо дойти вам. Хотя бы. А если я на тот беджик переплыву? Только на так, наверное, могу перетащить рюкзак. Я, я спусть просто не могу. Очень с ним прикол. Да у как у меня заносит его. Да, я попробую, короче. Вот сюда, вот здесь а -а -а. можно залезть. Здесь пристань. А там почему-то нет. Так, э, как ты упал? Шекасно. Так. Так, отдыхание а это верхнее, да, я так понимаю. Ой, у меня уже красная. Да. Угу. Улываем. Давай, давай, давай, давай. Все, все забрал свое. А ты поднялся? Да. Я просто забрался, выкинул и все. А то вообще все выкинул и с Да. Mm -hmm. а так, я... ну он туда пытается переплыть. Пойдем тоже туда За дойдем. Да, по берегу достаю. Да. Как нам теперь? Yeah. Давай, давай, давай, давай. Я быстро бежать не могу, потому что у меня а, стамина 58 всего эти восстанавливается но что-то потихоньку прям это не быстрый процесс кстати так, чем дальше, короче, я понял... Тем больше это самое расстояние. А есть личинок. То есть здесь, короче, типа не кланы, я так понял, а типа да, склады, это. отряды... Ну, yeah. да, да, да, отряды. Так зовут тебя как все-таки? Меня Рабадан. Рабадан. И чё? Вот так вот там. Меня И Миша чувствую? зовут. Приятно познакомиться. Взаимно. Ну второго, наверное, ну знаешь, я еще два раза я уже назвал. Его, да, да, да. А чё ты так постыдился своего имени не назвал? Я просто не говорю. Ты не спрашивай кстати. А не спрашивают? Да, сразу стреляет. А, Нет. Да, здесь такое. Ну знаешь, как мы когда с Серегой тоже так встретились, он так, типа, о, привет, че, лутаешься А мне выстрелить ты нечем, да ей не хотел, как-то не было желания. Это перед тем, как мы встретились с меня убили сначала, а я вообще практически голый. Ну, если в голову, вставлять, ничего не получишь, снег. Ну да, ну да. А смысл здесь стреляться? Ну сколько mm -hmm. я получу, yeah. бля, с это, с, уби... с убитого? Ну 25, может 30. <смех> Если он долго играет, да. Ну вот у меня сейчас 7 очков, Слава. У тебя сколько? Да, <смех> 131. <смех> ну вот. То, что меня столько раз убивали... Что я вот только сегодня у меня 7 Так, я уже до городку добежал какого-то. Так, мне а, надо, где? короче, сделать так. А метаболизм посмотреть А, ну, так что-то, короче, я не найду. А ч искал? Да из кого это? О. Голодание или как оно называется-то? А -а. Голодание попало, наверное. Там уже когда болезнь какая-то там уже появляется. Ну я так понимаю. Тяп. А, это ты, Сирак. Вот нет. Ну, скорее всего, будет. Бля, ты чё, офигел? Пошел вон! Любить его, нет? Блять. Качаемся его. Блять. мой, да? А, боймой, да, нету, приходится. Надо искать. Это что, у вас пистолета? Да! Вон вон там вот, короче. Слышишь, красненькая, красненькая там, посередине как Ну, вон вверху посередине. Чуть не вижу. Ну, короче, повышение, куда на восток надо бежать Да, на восток Кто там? Оно вс покон. Вы только что зашли. Я блять выпал. Из окна что-то мне кажется, или зомби какие-то спрашивают где то сандарин. умные, то тупые, блядь. Два в одном. Блин, уже темнеет, блин. Поветрим. Поветрим, проветрим давай. <свист> вот, вот так мы четко бежим. Спичек-то нету У кого? Я их выкинул Наш, Есть. типа, клан, короче Я туда положил просто чист спички, блин Захожу, там не мафана которую я тащил чуть ли не по всей карте на другую Мы все это время шли, музыку слушали был bon, прикольно. за мной зомби гонится, зараза. Так, О, ты ник мой не видишь? Вижу. О, догоняю, догоняю вас. Только меня тут зомби встретил, блять. Догоняю, зомби догоняет. Не, я его убил. и добежал здесь. А. У меня есть карта от c Соч... а, нет, по-моему. да, уже скучно. Да, че вы, значит, и... Ничего не видно. Так, а что за чел стоит? А, я... не... Зомбак. Будь здоров. Где? Спасибо, помеху, но я кашлял. Покашлял. Не иди. Это чел стоит. А сейчас, осел. Старю. Встал. Это не он. Прыгнул. Я прыгнул. Видишь перед тобой? Да, да, да, ты я прыгаешь. А почему я тебя не вижу? Это уже что-то шкода, походу. А, это зомби, еб там. А где ты? Я в него попасть, не мог просто. Сейчас перевержусь, подожди. Че, да, ты? Че? Кто щас стрелял? Я, yeah, я, yeah. Так же я. Yeah. Так, надо Я ну, yeah, yeah. щас стрелял. Да, мы поняли. Прибор ночного видения отлично. Обогнал. А, там же пожрать, наверное, нужно нормально. От батарейки. Колючий проволоку, блядь. Это я дверь закрыл, если чё. Mm -hmm. Потому что с теми пацанами, с которыми вот я играю, у них время, но блин, на 7 часов. Помочь? Все, убил его. А еще? Еще один. Так. так. Ох ты ж. Камашин. Ой, а, Богдан Сарян. Нет, ты не попал в по него. Деуде, деду. Наперед, дедуде. А, хотя еще 50 есть. Ты ч ⁇ блядь? Деуде, деду. Ты меня так убил. <сёк> а как он? Он за вас бегает, не могу стрелять. Наконец-то. Бей его. <сёк> Пока лежит. Uh, yes. географический Геолографический прицел, ты, на что он идет, Ну-ка. Не, ну не, я не на пустолет. А куда? Вот. ч наш пошел, МП5 нет. За да, устав да. Да, конечно. О, там да. Пробежал. вот он шлем. Как его использовать вообще? Куда нажимать? Не пойму. Фонарик? Да. А что, включить его? Угу. О, РПК нашел сегодня счастливый Че, кто писал такой? Лезвие для бритвы, может Пулемет не нужен? Пулемет нет смотрел оно а я вы сейчас увидите я не вайса блин Напугайся, это я ну <laughs> да <с liksom> похоже Паром а. а ты вышел, что ли уже, да? Mm? Ты вышел, Богдан? Не mm. nee. Лутаешь. 357 на Diggle, да? Коробка, целая. Коробка? Вот, видишь? Mm. Ты не вайсь. Mm. Похоже. Ну, 50-50, короче. <с <с Yeah. Yeah. Ладно. <coughs> Блин, сколько магазинов на этих. <coughs> 9 Так. Пусть чем uh, yeah. 22 -й. И, по-моему, Глок у меня еще м 1911 А, Тека М9. на он бы колаш был еще сделал. открывать Это сверху орут они или нет? Пошли пошли. Там она. Ой. Лабиринты наши. <связывая> я говорю, богдана нашел, а <связывая> Серега хозяин. Да Калаш? я вот а думал, конечно. Калаш или нет? Бери. А. А. Кабура. Кабура. А как перевернуть предмет? М? Перевернуть предмет. Шрифан. Ну, ты когда кидаешь, когда... В рюкзак тебе не помещается и вертить его крутить. То есть по диагонали, либо по горизонту. Гармашки играет. вывалились сейчас И покатились царям <свят> под музыку И писим тоже Какашка застыла в воздухе, смотри. Увидишь, ну, видишь, какашки застыли в воздухе. чем-то а, слез, блядь. Чем срежет, блядь. Не знаю, блядь. Мне срать-то нечем. Ну, как говорится, голодный обсирается. Ну, блядь, ну че? Идущий, ё Да, вообще не передает. ты ведь, видишь О. все, да? да? Я все вижу ты Батарейки нажал, я буду батарейки Не, у есть, походы. Да, есть Видите, пока ко мне подождал да, Через дорогу Через мост Я на фоне просто реки заметил Видно очки? Скоро рестора будет. Час... Да. <rubbing> блестят. Так, это аванпост. Uh... Тут по-любому бункер есть какой-нибудь. По мне а, обычный Так, через сколько рестарт будет? 12 минут. Так, пойдем в бункер залезем в какой-нибудь. Да, давайте до завтра. Завтра ну, приду. Завтра тебе как найти-то. А, мы уже будем в складе до этого. А тоже, блин. Всем Давай. удачи, спокойной ночи. Всем готбай, леди и джентльмены. Кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и всем всем удачи. Вам что тут надо вообще, пацаны? Пацаны, идите дальше. Мы вас трогать не будем, и вы нас не трогайте.